здравствуйте другие подруги сегодня такое ви видео тире рассуждение как вот редактировать будущее умеем ли мы заглядывать в прошлое умеем ли мы с правильного ракурса рассмотреть раскусить настоящее давайте вот попробуем такое немножко психоанализ провести помогать нам будут Колода фортуны будет. Итак, начну. Буду ложить как по спирали. Жизнь у нас как то спирали идет. Раскручиваются ситуации. Кто-то нас втягивает. Время втягивает. Бывает по-всякому. Вот так вот. Здесь будем чуть-чуть подсказочки брать. Итак. Отправная точка у каждой жизни, конечно, это роды. Что такое роды? Один человек легко рождается, другой младенец трудно рождается. Тут такое показание, показатель такой, что... Эм, Возможно, раньше времени было рождение, допустим, или вовремя, но все равно в ребенке было, то есть в вас большая закладка на будущее, большие какие-то вот грандиозные планы. Воспоминания о детстве у кого-то они радужные, у кого-то непонятные, у кого-то как цветовые пятна. Воспоминания о детстве в принципе хорошие и... И такие, когда, возможно, когда вы хотели что-то, вы это получали в основном. Это была радость вселенского масштаба. И, конечно же, когда мы живем часто в безотказном детстве, это, конечно, немножко тянет потом свои шлейфы, шлейфы в будущую жизнь. Если, если в вашей душе кто-то виновный, Конечно, мы так устроены, что э, кто-то виноват и есть. Всегда мы об этом думаем. Э, возможно, вы считаете, что кто-то виновный в том, что вы не пошли по правильной. Но ну, вот тут, как знаете, рассказываю, как раз вот как сказка русская рассказывается, много для кого. Тут и индивидуально, и, может быть, не очень, а кто-то узнает и себя и поймет. А, значит такая есть момент человек так устроен кто-то должен быть виновен кто что-то виноват возможно вы корите и какая-то досада вы живете с досадой что вы выбрали не ту профессию не совсем в том направлении пошли по жизни это возможно в общем то в данной истории возможно виноваты вы сами в том, что вы надеялись, что потом-потом, потом получится, потом ухвачу свою птицу за хвост и получится удача. Почему я так вот так резюмирую? Потому что в отсеке, которые мне рассказывает, есть ли виновные, нет виновные, виновата только всего лишь как бы время, которое давало проволочки, а раздавала проволочки в каких-то ситуациях, значит вы не искали возможно в юности или там года 3 там 4-5 назад вы медленно идете на поиск абсолютно новых ходов в жизни абсолютно новых дорог сейчас я перехожу к отсеку настоящего вот как бы ощущения ну, вот примерно да вот настоящим в чем вы делаете и в чем вам надо делать попытку стабилизации Попытку стабилизации тут надо делать в теме «Я и люди вокруг меня». Потому что, возможно, и вы летаете в каких-то немножко облаках, и люди вокруг вас. Тут два варианта. И люди вокруг вас, они помогают вам летать в этих облаках, может быть, они тоже люди без каких-то очень грандиозных, допустим, суперцелей. И им нравится, чтобы и вы, высшие ватерлинии, не взмахнули, не выскочили. И вам комфортно, удобно, что вы такой, вы такая же, как они, как он. Понимаете, поэтому э -э попытка это хорошо. То есть, по-любому, что же надо стабилизировать в данный момент. В данный момент... Карта бутылки. Она говорит: или займи здоровьем, или сейчас скажу, или если есть какие-то зависимости, пришло время, вот не позже, чем через месяц, с момента просмотра вами этого видео, начать решать вопрос жизненный и стабилизировать жизнь и на будущее. Мы же сейчас как собрались в теме редактирования будущего, редактирования. То есть стабилизируй, подчищай свои какие-то вот, не проблемы, а вот зависимости, которые тянут вниз. Это первая карта. Попытка стабилизации. Вообще-то карта бинго, карта, когда мы достигаем цели. Попытка стабилизации в теме через свои возможности, то, что вам дано от рождения, через возможность... Захотеть суметь договориться с кем-то. Захотеть выдрать из какой-то группы людей то, что вам обещали. Может быть, немножко подрессернуть кого-то. То есть, эта карта очень интересная. У нее два значения. Но сейчас она легла в теме «Стабилизируй материальную тему». Вот тут лежит кошелечек с деньгами. Тут и когда мы фирму какую-то открываем, или, может быть, мы работаем в фирме, но мы немножко увеличиваем обороты, увеличиваем скорость через желание. через желание. В чем стоит отредактировать мышление, чтобы правильно перейти в раздел «В отсек», в новый отрезок вашей жизни, в будущее. Стабилизировать надо две темы. Первая тема связана, возможно, с ношением, с ношением вами какой-то тайны. Эту тайну пора подойти, не знаю, к реке, к текущей воде и рассказать эту тайну. И как бы освободиться от нее. Первый момент. Эта тайна может быть обидой какой-то. Точно так же поступите один на один с природой, подойдите и расскажите на текущую воду. Если потом будет ощущение, что вы не дочистились, ровно через неделю езжайте, подъезжайте. Если совсем вы живете в пустыне, включайте кран из дома в ванный кран и на текущую воду рассказывайте. Но это, конечно, уже не совсем тот эффект может быть, когда мы на природу. Природа очищает, вычищает, корректирует сама по себе. То есть, что мы редактируем, чтобы идти вперед? Чтобы идти вперед. Мы редактируем обиду, значит, первый момент. Второй момент. Что-то надо все-таки подучиться. Может быть, это курсы, может быть, это что? Это то, что вам даст бонус, бонус по сравнению с другими людьми. Кто-то не знает, вы знаете, вы умеете, вы сильнее, вы богаче, скажем так. Это первая сторона медали. Вторая сторона медали говорит, что если есть обида, как у кого-то из родственников, и из ближнего круга, мама, папа, бабушка, дедушка и дети. Вот ближний круг объявляю вам. Если есть тема детская, такая обида на родителей, ну, может быть, посоветую вам зайти в церковь, поставить свечу. Может быть, даже к Николаю Чудотворцу не вслух рассказать ситуацию и попытаться хотя бы на 50% прям там в церкви оставить эту обиду. Есть и такие практики, потому что, чтобы это вам внутри гранитным камушком не сидело, не висело, оно, вот это состояние вашей души, вот этот кусочек мрачности не дает вам идти вперед, не дает вам продвигаться и более ярко, более светло, что-то светлое видеть впереди. Также, возможно, кто-то переживает потерю ребенка. Это тоже есть. Что с этим делать? Ну, пытаться как-то с этим смириться и жить дальше. Если нет, совсем вокруг детей не осталось. Если есть желание, тяга вообще к детскому, вот к детской энергии. Ну, может быть, как-то потронируете, помогаете какому-то ребенку. Недавно у меня был клиент, у него дама, потеряла сына. И уже лет пять она живет в обнимку. Нет, четыре с этой истории. И в нее втягивают все, кто находится в круг, входит в ближний круг. И нет, все лояльно, все все понятно к этому относятся. Но очень... Единственная тема, чем она живет, я вот про что. То есть там какой-то край, там забор в ее жизни, понимаете, забор в будущее. Надеюсь, вы все поняли, о чем я сказала. Так, и теперь начинается разворот в будущее Какие действия действия такие не стоит спешить вот тут интересно говорит не стоит спешить если кто-то что-то наобещал или если вы хотите вступить какую-то как, это как новая работа новый проект новые вам какие-то чьи-то обязательства в сторону вас не спешите не тормозите подождите хотя бы два месяца из того если вам кто-то что-то наобещает особенно если вдруг это будет родственник, но почему-то у меня тут такое ощущение, что в данной ситуации на будущее у вас не родня, а вот может быть знакомые родни, может слишком дальняя родня, может сослуживцы. Вот через них, возможно, произойдет у вас действие, действие вперед, где вы будете, может, какой-то выбор делать, но, но надо не спешить. Такая огромная подсказка тут есть. Какие еще у нас тут подсказки идут? В чем отдыхать? Надо отдыхать. Есть такое ощущение, что вам не хватает какой-то радости жизни. И в чем-то надо отдохнуть. Но отдыхать надо рядом с проверенными людьми. То есть тут есть подсказка. Бери отдых. Смотрите. Шут. Шут Гороховый, как раньше говорили. Ну вот шут. да? Зал, дворец, шут. Крутится, вертится. Эта карта такая кругляшная, крутящаяся и вперед и назад. Но тут есть еще зашифрованные в этих картах, видите, кусочки ключей нарисованы. Нарисованы кусочки ключей. И где ключ, ключики не сходятся, значит еще открыта дверь. Надо дорабатывать, надо идти дальше. Надо копать, копать огород, еще вскапывать, чтобы зерно правильное посадить и правильный овощ, какой-то плод получить. То есть, дорогие мои, должна быть расслабуха, расслаб... расслабление должно быть. Единственное, тут есть подсказка, что кто-то вам не дает расслабляться, кто-то вам мешает расслабляться, да. Или если приближается, то слишком. Вот не зря тут бутылка с пробкой вылетела, да. То есть смотрите с кем и почему вы расслабляетесь. И надо ли в таких... отдыхать надо, расслабляться надо, но надо регулировать... Размеры, размеры расслабления. Но единственное, я хочу сказать, что э, совсем без какого-то отдыха нельзя. Или это должна быть музыка. Кто-то чуть-чуть выпивает, допускают а кто-то там что-то даже курит, всякое бывает. Но не забываем о жизни насущной, о наших насущных делах. Значит, подсказка какая? Подсказка, что два месяца не спеши. А потом можешь идти в банк Да, может быть, покажется опасно. Покажется вот риск какой-то в этой всей истории. Может быть, риск. Но это подсказка наперед Будешь рисковать и будешь, как говорится, пить шампанское. Получишь скорость на риске. И... Будет, смотри, в ближайшие три месяца какие-то подсказки будут извне, может быть даже чисто. Или вот вы найдете сами подсказку где-то в интернете, в, в средствах массовой информации, вот в информационном поле Земли. Или вот ангел-хранитель будет вам через сон, через чьи-то такие обрывки фраз подсказывать. Надо делать ставку. Я вот вижу как, что если делать ставку не на небольшое зацикливание на дом, вот не домашнее, глубоко, я сижу дома, работаю из дома. Вот, скорее всего, в ближайшее будущее. Такая история, что методы больше можно достигнуть, не сидя дома. Вот, вот, вот иногда, знаете, и сказку мы читаем, там такие фразы, один одно понимает, другой другое. Там, допустим, восточные сказки читаешь, там прилетел Дев, этот Дев, эти у них такие большие великаны летали, волшебники. Он мог и хорошее сделать, и плохое. Но вот тут такая карта в теме метода. Что ж за метод? Не обязательно сидеть дома. Не обязательно сидеть дома. Вот куда-то выходи, куда-то, как говорится, выползай. Не бойся. Главное, смотрите, очень интересно, две карты подсказывают: не бойся препятствий. Иди вперед. Иди вперед. Нужно тут терпение. Обязательно нужно терпение. Включать внутренний оптимизм, дорогие мои. Вот тут, дорогой мой, дорогая моя, тут нужен оптимизм, карта радости. Она говорит, включай радость, включай шутку, включай вот даже, может, чуть-чуть сарказм, немножко наглую шутку, и ты пройдешь с этой темой. Да, может кто-то разозлится, и шутка, и злость, и такая вот, может быть, немножко жесткая шутка. Имеешь право, имеешь право, вот, то есть вот терпение нужно в теме эмоций. Тут немножко вот эмоции, негатив, просто скрежеща зубами выключаем, от него бывает никуда не деться, но мы его скрываем, одеваем улыбку и пошли вперед. Здесь очень интересные еще и зашифрованные карты помощь третьих сил. Третьи силы будут включать свою помощь тогда, когда у них будет понимание того, что вы застряли. Помощь третьих сил. Помощь третьих сил на ближайшее и большое будущее будет вам в теме дороги, поездки, в теме хорошие важные цели. Даже если вы по дороге, мне эта карта нравится. Даже если по дороге отвалилось колесо или колесо надо заменить, дорога длинная, надо заменить и идти дальше». Помощи этих сил будет еще, возможно, даже если вы не захотите, может быть вдруг что-то от родственной, родовой линии. Не обязательно вот там дядя Вася, дядя пришел или позвонил и сказал, хочешь, я тебе помогу, да? Ну или там как-то там, я слышал, через маму надо тебе помочь или что-то такое. То есть все равно родовые темы, родовые защиты они тут срабатывают, особенно в теме, где вы будете что-то переплачивать. Возможно, когда вы захотите, такая подсказка, если вы захотите вдруг эм... ну, купить то, что можно найти подешевле, скажем так, или то, что можно купить попозже, но подешевле, у вас будет внутренний голос, и, пожалуйста, вот слушайте этот тормоз. И, конечно же... Все закончится очень неплохо, потому что две карты подтверждающие такую благотворительность, помощь. То есть, когда здесь вы начнете ощущать, то есть в чем терпение, когда вы начнете что-то терпеть и вспоминать меня, и включать эту улыбку, в этот момент еще надо немножко включить маленькую благотворительность. Тема благотворительности – это немножко зашифрованная тема. В этом видео я вряд ли тут что скажу. Но ваш хэппи-энд зависит от вот такой карты, где нарисована одна ручка, другая ручка, и они друг другу, одна рука другой, передают хлеб. Хлеб – это как богатство. Это и опыт, это и наследство. Кстати, эта карта дает намек, намек что может быть наследство в виде каких-то недвижимостей. Так что, дорогие, будем жить вперед, смотреть. Если вам нравится такое рассуждение, вот такая коррекция вашего будущего, буду благодарна за лайки. До встречи!